Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Наталья Володина. И сегодня я снимаю с Лисой, наконец-то наше до снова вместе. Ночная бабочка, но ну кто же виноват? Она не троллирует. Сегодня на этом канале я решила посмотреть на Эдвент-календари, которые со всякими вкусняшками. Мы купили их в Германии. Тут продаются вот такие вот крутые яйца, киндер-сюрпризы с новогодней шапочкой, кстати. И яйца фроузен. Сначала будем делать это, Сначала потому, что это потом. Да, Эльзу мы посмотрим потом. А сначала я предлагаю нам посмотреть вот на этот календарик. Тут... Яйца. Их надо открывать Яйца. И тут вроде бы как помимо всяких вкусняшек У -у -у. Есть еще вроде бы как вот такие штуки Но я не уверена, поэтому давайте посмотрим Что это вообще такое На тебе шапочку О, Тут даже написано Kinder Фига это детская шапка, да? Ну, видимо, да, на головку маленькую. Прям, не, ну ладно, нормально. А, не, нормально. Цок, тебя у маленькая головка подходит. Ну ладно, давайте вместе искать первый номер. Помогите, да? отлично что это сложно. Вот. Первый номер. Первый номер в самом низу. О, это яйцо. яйцо. Это, яйцо. это яйцо. Ёма, что значная бабочка? Это я. Это <свист> ты. <свист> <свист> <свист> <свист> А, это, это пингвин, а? это пингвин мистер... а, Это шарик с пингвином, подожди а, а, это, на... это тебе попалась Новогодняя игрушка на елку В виде пингвинчика Почему такого нет фразии? Ну это же просто, например, ну, ты ребенок Открываешь и штуку шарик. и у тебя там шарик С пингвинчиком, ну это же про мимими -ми -ми. Я достаю теперь номер два А, вот номер два в самом верху Ну и судя по всему здесь вообще Не игрушка Ой, фига. Боже мой Здесь типа, знаете, как вот фигурка Деда Мороза только о, шоколадный олень. Давай Ой, какой шляпки, шоколадный олень. О, ну он, конечно, не олень. М -м -м. Вкусненький? Обожаю шоколад у киндера. это очень вкусно. Что-то вкуснуло бы так. М -м -м. Давай, номер три. Опа! Очень маленькие яйца. Половинчики. яйца. С медведем и с снеговичком. Блин, М -м -м. да, креально вкусно. М -м, там внутри... Угу. Покажи. Белая прослоечка. Очень вкусно. М -м -м. Четыре. О, яичко! У меня шоколадное яйцо! Тоже нам попадется в этом нем. Давай-давай. Что это? Какой Розовая псина Какой-то пес Мне твоя игрушка понравилась больше Вот это для меня непонятно вообще Так, ищем пятерку Ой, пятерку тоже сложно найти здесь Я вижу только 7 Я, я... вижу 6, 6. Может, вот, ты забыли? маленькая а, Маленькая Ой, что это такое маленькое там? О, и снова вот те половинчатые штучки Ну, вот это мне очень понравилось. Да, она была очень вкусная Но я предлагаю это не есть и оставить Да, просто да сейчас. Вот такие вот маленькие Теперь они в форме того человечка, которого да. я откусила голову А у меня Олен это была цифра 5, теперь нужно найти цифру 6. Цифра 6 вот здесь вот рядом с Белочкой, <с000> с белочкой. <словила. с000> и это шоколадный классический Дед Мороз Но в случае с обычным Сандой или Дедом российским, <с000> вот это будет очень вкусно <с000> Да, ну, вот и цифра 7 Мне Борщик. кажется, там опять какой сюрприз будет да, это киндер. ура! Блин, ну, прикиньте, сколько яиц просто получаешь. Мне нравится доставать их, потому что они такие крутые, они такие mm -hmm. классные, просто кайф. Мне me, кажется, для ребенка это счастье. так пришел что Для меня счастье. да, Для меня тоже. Мне кажется, ты сейчас опять вытащишь шарик. Да! Лиса да. вытащила да. второй шарик. У тебя либо медведь, либо... У меня пингвин. Снеговик. У меня мужичок-снеговичок. Капец, это очень круто. Это реально круто, после вот этих вот игрушек, которые который я накупила от киндера с оленями, где мне выпадал, блин, мотоцикл, мотоцикл, пацаны. Это очень круто. И мне очень нравится такой цвет, но реально как единка. Вот, восьмая цифра, похожа на инопланетную тарелку. Ну и тут опять вот такие вот uh -huh. штучки, медальки, которые мы уже с тобой ели. Они казались безумно вкусными. Да. Сто будет киндер. Да. Кинтер еще да, один. Да. Офигеть. Это улиса, шарик или просто игрушка? И просто игрушка. По цвету яйца, говорят, можно определять. Да. Если типа яйцо оранжевое, да. это значит, что там коллекционная типа игрушка. А типа если вот желтое, а это да, обычная а -а -а. игрушка. И да, самокат. Ну это твоя тема. опять мне... у меня вот ровно такой же, только синий выпал. Вот это вот эта фигня, которая мне выпала с Рождественского, блин, оленя. Продаются, значит, тут такие Рождественские оленя по почти 700 рублей. И ты надеешься, что там крутая Рождественская игрушка. Нет, самокат там такой же. Я лежу с тобой, потому что ты говоришь, опять а личка на мне. А. Вот, рождественский олень, выглядит вот так В нем киндер Конечно же, ты рассчитываешь на то, что там будет крутая какая-то новогодняя игрушка И что вы думаете, там был самокат Восьмой был у меня, у тебя был девятый Сейчас идет десятый номер вот он, он здесь, вот он тут И это, скорее всего, опять какой-то Дед Мороз Да, мне везет сегодня на Деда Морозов Это снеговик, снеговик. А, нет, ладно, у меня и НЛО Тут ты. точно не яйцо Тут опять эти, опять эти шоколадочки mm -hmm. Ой, наконец-то, ребята, мне посчастливилось достать свое яйцо Блин, тут стояло только яиц? Капец. Это получается здесь ряд яиц? А, да. И тут ряд, и яиц, вот тут ряд и яиц. И тут весь ряд яиц, видимо. А Охренеть. Прикинь, сколько здесь яиц. Одни яйца. Спорим, у меня сейчас этот будет тр трактор. Это самокат. Что это? Это червь. Ну что это за игрушка такая? Что это такое? Вот как этим играть. Кидать или что я не, не знаю. Не ломай яйца. Давай, тащи свое счастливое Кстати, яичко. Под нее подходит, он тоже зеленый и оранжевый. Вот. Маленькая щинко. Там, скорее всего, опять Два половинчатые. Угу. 14 номер, это, видимо. Яйцо. Яйцо. Серьезно? Яичко. Нет, ты должна носить байсикл. Байсикл. Бай, Яичко, яички, мя, яички! Ура, О, ура, красная, тихи, красная. выпал шарик. Кто это? Кто это? Смурк? Это смур? Что? Подожди, это? это что, смур, это, что это такое? Велка? Это Не... А это скейтер. Бесполезная херня, какая то попалась? Что это? Это какая-то реально утка, посмотри это. А это волк, типа лиса. Это лиса вообще? Господи! А что лиса такая тупая? Не знаю, она как-типер странная. А зал. А что лиса такая Подожди, 15, ты... 15 будет 15 будет. И снова маленькая финтифля сколько? Опа, снова это яичко, где внутри белая прослойка Самая вкусная, самая топовая Хочешь Смей, я кое-что скажу? Да У с тобой тупые, с обратной стороны написано Что здесь и сколько, чего Байсикл, байсикл, байсикл Твой номер 16 Я тебе сектор приз <связь> <связь> Яйца! <связь> Что-то меня по яйцам прям понесло Смотрите, <связь> сколько у нас уже яичел. Какая-то жопа Что это за хрень? Что это за казка? Вот вроде бы киндер Это какие-то мешки гами, я не знаю Что это за фиксики? Что это такое? Что это такое? Но ты пойми Что это за тупая игрушка? Сектор приз на барабане 17 это вот, кстати, там дед И снова дед-пердед нет, это медведь. Раз медведь, то все ок. 17 медведей. Мишка. <glokes> Эксклюзив. Опять. Опять. Эксклюзив? Красивое яичко. А -а -а -а! Там что-то зеленое. Но главное, чтобы не пингвин был. Нет, это, Нет, не это олень. Олень. Отлично. Лось. Игрушечная яичка с оленем. Или лосем. Ну, в общем, что-то из этой категории. Вот, вот И она. снова НЛО. Да, снова маленькие... Какие-то непонятные штучки, ручки. Цифра 20. Получается, яйцо. <связано> Непростое. <связано> а золотое. Ну хочешь ты открой? Да, да. Открывай, это уже надоело. Открывай. Она Она все, сияет, все, все. Все. Просто забрала. Ты у нас особенная. Открывай яички. <связано> Давай. Яйка с перевяткой. Желтая или оранжевая? Сейчас, э Экстрасенсируй. Ох. Обычная. Машинка. <связано> Твоя тема. <связано> Сейчас гараж соберешь. Нет. Просто посмотри на эту машинку Это все В смысле? Вот это выпало И вот еще типа стикеры есть, что колесики у нее Ой, блин, уронила Ой, какая хрень Вот как это вот серьезно, хрень. такие ты реально, ты серьезно? Это что? Там правда ничего больше нет, там все, там просто вкладыши пошли, все, там вкладыши, там больше ничего нет. Что это за хрень? Она же даже колес не имеет, что за бредовая фигня? Все, просто вот это... Пластик, кусок пластика тебе подарили. Да, на кусок подарили. 21, это деды, давай, 22. Это яйцо. Обычное. Ты что? Дерево дерево с обезьянкой, ну что это за бред? Дерево с обезьянкой смешно хотя бы. Это ли вообще. Ладно, раз ленивец, то ладно. Все, вот и вся игрушка, вот и поиграли, а потом приехала машина такая... И стало теперь у него дерево с машиной. 23 это, собственно, очередной Мишка. Начнем пропустили цифру 19. Нет, нет, нет, Вот, очередной мишка, и у тебя досталось последний номер 24. Это яйцо. Центральное яйцо. Спасибо, накормила меня пальцем. Все, выпадет нам последняя игрушка на вагоне? Не знаю, но это не все мы собрали коллекцию, там далеко не все. Не все. Нам Дед Мороз как минимум не выпал. Блин, Дед Мороз было бы круто. Символично. Давайте пусть здесь. да! Да, да, да, да, да. Дед Мороз! Дед Мороз! Ну, Санта. Охренеть, ну да, Санта. Ну, и наше с тобой ожидание всего сегодняшнего дня это Эльза. Ну, тут, мне кажется, поменьше всего. Тут, мне кажется, даже яиц нет. Блин, а тут нет яиц? Тут их никак не может быть. Тут слишком маленькие эти отрывки. По-моему, здесь только одно, возможно, яйцо есть. Что-то что как-то странно Что-то бред, реально, как будто одно яйцо только вот здесь ну-ка, подожди, оно. давай Открываем по каждому ряду, да. я думаю, да? Давай по ряду Цифру 7 откроем, ага. сейчас посмотрим, что у нас в первом ряду Ну, тут половинчатая яичко Следующий ряд, который состоит Ну, вы видите, опять яйца Нет, вот это мне не понравилось У меня было больше ожидания от да, ты... реально сейчас на этом делают деньги, просто все кому не лень. Киндер написали, типа, ой, Эльзочка, и все-таки начали покупать. А там даже киндра нету, просто, блин, куски шоколада. Так а просорно, будто... мне кажется, вообще. Потрачено. Вот этот был гораздо лучше. Конечно. Вот этот мне прям очень понравился. Смотрите, Кстати, пишите оно. в комментарии, какой вам понравился больше всего, с Эльзой или вот этот? Но ну, я думаю, тут очевидно, мне кажется. Кстати, на канале Лиса мы открывали всякие такие календарики с косметикой, так что обязательно приходите к ней на канал и чекните, если вы любите такие такие календарики на то, что же нам попалось в косметических календарях. Там спойлер, кушать это нельзя, но можно мазать и наносить на лицо. Не забывайте подписываться на мой канал, пишите, что вам понравилось больше всего, как вам такие крутые новогодние подарки. Мне кажется, это очень круто. И мы с вами увидимся уже очень скоро. Пока!